На входе тапочки комнатные, мешок для обуви, фен, салфетка для чистки обуви и лопатка. При входе в номер в туалет. Здесь находится небольшой порожек, сама ванна. Гель для рук, два стаканчика для воды, принадлежности для чистки зубов. Все входит в комплекте. Есть вот такое зеркало наклонное, есть большое зеркало, два полотенца для рук, салфетки, кусочек мыла, два ролома туалетной бумаги. Мешочки для женских гигиенических приборов. Туалет с двумя порочными. Порочные очень удобные. опускаются с двух сторон. То есть удобно пересаживаться. Ведро с педалькой, мое любимое. Самое удобное для инвалидов-колясочников. Душ в пол, шикарный, стульчик по запросу выдают на ресепшн. Сам душ с большой лейкой, два регулятора температур и включения воды, отдельно мойка. Три флакончика, кондиционер, гель для душа и шампунь. Плофель боковой, высокий, с двух сторон, и два банных платья. Кровать с двумя матрасами очень высокая, ну где-то наверное сантиметров семьдесят высотой, у изголовья кровати розетка. Два выключателя и зарядка для телефонов и других гаджетов. Расстояние между кроватей и ну, стеной маленькая то есть коляска не проходит. Также есть вот такое кресло, светильник с другой стороны, две подушки, окно без балкона. В номере также установлен климат-контроль, который имеет независимый регулятор. То есть температуру можно также установить в любой комфорт. Пластиковый стул для работы, он низкий. Вот. Урна большая. Чайничек пол-литра, два стаканчика, телефон для связи с ресепшн, две кружки для чая и кофе, на подставке также есть три вида чая, сливки, два вида сахара обычный тростниковый и кофе. телевизор, Водвижной есть. И место под холодильник. То есть у меня в номере его нет, но вообще думаю, что по запросу их тоже приносят.